Может, Центр, в самом да. деле, в начало Да. Ну, где жирные космончики. Блять, я надо был тогда ко мне к дрону подбегать, у меня дрон стоял. Да ну. Ты мне Подсос... говори это инфу да. Я подсосну. Да я сказал, я уебаю. Уже, <laughs> а жалко, что не сказал. Могли И бы выиграть. Ну, я щ... я щитом монтил. Просто меня люто повесили сразу, да, что-то в качан. Мне в качан повесили, и потом все, откис. Ну, я повоевал, конечно, блять. Но... Один хуй. Отпиздили Так, блядь. где тут? Ну, наверное, сборщик. Вот тут. Ну да, давай. Че, вылетаем? Вылетаем, да, давай. Захиба. Оо, да. Все, заебись. Работаем о, парни. Слушай, а у меня это сейчас. Сколько? 94 пс. При прыжке. А, нормально. Нормально? Нет? А ч нет? Да хер узнает, знаешь. Хол Прям идеально. мой моему При прыжке-то ну, Давай на второй сразу. Блять, он стол сейчас соберет. Ну давай быстрее находи что-то. Не, ну ты прикинь, и нет стола. Пистолет. Ой -ой. Oh, no. yeah, так, ты, <плес> он ноут. Дрон? Первая Так, что ты делаешь? Вот он. Ничего не подсасывает пока. Да. Локнул ли убил? Это на отряду конец. Не, ну, ну нормально. Чуть наш. Там не пихал чуть-чуть. Я недалеко. Сейчас мне пизде дадут. Ну что, возрождать я тебя придется? Ну что, бежать? Мокну. ясно. Ой, он еще с каким-то каким челом закусился. Я иду, иду, иду. Уничтожим? Добил, что ли? Да. вторым не пахнет? Идут, убей, убей. Под мостом Посмотрим, что здесь. Под мостом один. Метку дал. На ну, эти метку дал, где угу. Друг второй. Он был. Да. Один и меня. Это херачит. Воин до... да, время. Перезаривающие... Ты поставил эту херню? Да. Я она у меня. Он там один за камнем. Сейчас я о боже. Занес мы конечно выработки. Ой-ой-ой, просвет, просвет, людей. Сейчас иду, дойду. Размещаю Вот и видишь. Не вижу. Так, еще. Перезарядку щиты. то мне кажется, мы в каком-то замкнутом. Красиво. Я разбил. Кто ж поживет? Где твой да? Посоль? Посоль, да? Вот вот. Что, ой, Ой-ой-ой. Отходи, отходи. Отхиливаемся. Ну, короче, с той стороны. Сюда, угу. Не стрелять-то больно мягкий. это я не ебашит меня, меня слухай нам бы вообще уйти бы нахер отсюда как вы это смотрите заказывал один он там далеко один близко с, с забором был мой обойдет сейчас пойду сам блять зона дойдет да убил вот, да. Но один там далеко где-то был. вы mm -hmm. ну, тут не доживет, походу. Да все этот труп уже. За него вообще. Сканирую. Врагов не видно. Бежали тогда. Значит, поблизости просто. А может, он и сейчас поднимать пойдет? Да нет, еще. На на. Добил Да он даже щит уже не ставил да. Ну уже понял Ну да Ну где-то тут по-любому У меня только такая вот Угу Зашёл так, да? мы... так, так, Подожди ага. Сколько я ему вот оставил? Мне Последний. даже интересно. Благослови мой взор. Пуков нет. Мне бы свапнуть это оружие, а 30 пуль вообще мало. мне бы тоже. У меня патронов нету даже на такое Пуково оружие. Ух, пройдем. Догонять нас, он у меня близко. А, иду, иду. очень жалко им красный свет 3 обол я, я стрелк. Стрелк. ой ежели блять же один на крышу залез идёт идёт идёт залез залез, залез. хорош поднимай эээ ну ты ж я тебя дрону могу поднимать, прикинь. Стреляй, брат. А ты дрон на крыше, но по мне стреляет уже. Ладно, тогда, не знаю. Блять, ну нахуй. Блять, по мне уже не один работает. Полминуты. Амида... Амида... Амида... Деря на себя чуток. Почему? Ну, а Там зона мы тоже. Жаль. Нас спасти так. будут. Кольцо в паре шагов. Так, Осталось думаем, 10 минут. Не будет это головной насмешка? Ну Ну-ка, это нормальная пушка. Какая же херня. Что, чуть пойдем. Уже надо, сейчас кольцо пойдет. Уже обнял. Сейчас так близ будет. <звук> да не, нам И было внутрь <звук> Тут есть чуваки. На крыше. Идем сюда. Прям на крыше да. это. Да да да вижу. Но я Огонь. их не вижу. план на крыше. Они по мне работают. Бросаю зажигательную А кто-то дамажится там но это я их дамажу. нет это я гранату кину по ходу а, ну зону а? да ну он не отпустит меня я выхожу он сразу месить начинает но на крыше они. круто ну... уж а чем не менее лезер. Покинь, по Но, ну, походу, тебя не отпустят, да? Не щиты. Походу. Дядь, я сейчас приду. Я сейчас их тут с крыши. Они на крыше? Ну, были на крыше. Сейчас не знаю. Метку отдай. Вон там были. А, вон он там был. Давно. Вон, вон, спрыгнул один. Только щиты заряжу. Да? Да. А, ну да, Я вижу. Два распрыгну, да? Да можно. Да нет, а уж не останется. Где тот? Не знаю. Один у меня. Ну, ты не можешь? Не а. Он мне уже обошел. Они двое по домой. Они у меня щит пробивают. Вот. Меня О, сейчас зоны будет бить. Доверься, Я от зоны, да, умер. Не, не знаю. Хер пойми. Нет, он Хорошая катка. Блять, ну такое тут сложно уже. Сложно было. Пожалуй, да. блять.